Товарищ инспектор, Ха, машину перепаркуйте с перехода. Раз ДПС думаешь все можно? Ха, да, а чё? Хренел что ли? А я пожарный, мне что, на заправке покурить?